Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназ. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Когда ты знаешь, что я отошел от дел? Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти три месяца назад. Джек, ты меня Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэлл. Где ты? Поняла. Необученные трагины А что, бывают обученные? Идем. Всем доброго времени суток, друзьями, зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Итак, мы спасли Вэлл и... В награду, она нам дала башмаком по морде, короче, мы упали вот сюда в море в океан или куда там в море вот, опа опа, опа, опа опа патруль патруль да ладно, сюда приплыли так, а у меня есть чем это по-тихому, по-тихому нет, по-тихому нет, ничем да. Так, сейчас мы вас. Оба двоих. Флоп. А ты куда поплыл? Ты куда поплыл? Ты куда поплыл? Окей, все. Отлично. Так вот, мы спасли, короче, Velch у нас за задание. Найти прибор ночного видения. Окей. Вот она дала нам, дала нам башмаком по морде. Мы упали сюда, но. Потом она немножечко так показала свои прелести выходя из воды. У, -у, -у. Вот. Итак. Ладно. Куда нам идти? Стрелка показывает туды. Катер приплыл оттуда. Ладно. Найти прибор ночного видения. У меня нет, короче, глушителя. Да ну. Да ну! Опять эти! Опять эти мутанты! Так, берем эту штуку, она вроде выносит неплохо их. Аккуратненько. Так, ну пока я вижу только одного. Он там что-то копошится. Аккуратненько, но он меня не видит. Это хорошо. Где ты? Умери. Он умер! Он умер! Он умер! Еще! Еще! Там еще! Я его не убил. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Почему нельзя сохраняться, яй Рычаний я не слышу. Так, ладно. Будем надеяться, что больше их нет. Три штуки. Было три штуки. Надеюсь, что больше нет. Так, о, отлично. Отлично. Так. Э, Чтоб такое поменять-то? Чтоб такое поменять-то, смотри. Это с глушителем. М -м -м -м. Ладно. Ладно, бог с ним. Не буду ничего менять. Бог с ним. Так, ладно. А -а -а, мне надо идти сюда. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Окей, спасибо, док. Док? Да, спасибо. Так. Неподалеку есть лагерь. Лагер. Ща, мы очень замутим. Опа. Я не знаю, стоит ли их убивать. Смотри, смотри, ползет. там не видишь? А, а! Бляха, я не хочу это тратить. в смысле, чего такой косой? Куда Да в смысле? <свык> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! откуда откуда откуда откуда нет Хочешь Погоди, уйди, уйди, уйди! Твою мать! Твою мать! Чё-то дичь какая-то, я как... Косой, я потерял сноровку, я потерял форму. Отлично. все А, это на корабле прип... А, смотри-ка! Вертушка, что ли, там? пася и сюда почему я не сажусь <Слышко> а <Да> кто <Слышко> бляха <Вы> задрали <Слышко> почему вас так много то все закончились ладно допустим почти весь броник не снесли уроды <Слышко> Тихо, тихо, тихо. Шуршит кто-то. <связан> Урод. Ай! Скукай. В смысле? <связан> <связан> <связан> все, ништяк. Надеюсь, все. Хера тут наприплывали. Ух ты. Это что, базука? Бляха, кто там? Да так где у меня снайперка матью ух ты у меня смотри сколько патронов снайперки я что-то даже и не думал а -а -а -а -а. где-то лоб хорошечно он там ракетами стреляет короче никогда надо чтобы он лоп лоп лоп Я тебя... О, о, я тебя вижу. Флопс. И нет, чувачка. Не с тем связались. Джек Карвар. Вам еще покажет куски мать. Яха. Ты смотри. Вообще просто их, их немерено. Просто немерено. Ну-ка. Покажись-ка. Шуршит, но не показывается. Шуршит, но не показывается. А, там он. Вон он. Все. Дайте мне сохранку-то уже. Я Эй, уже... Да, е-то... Так, собака. и ты в красной рубашке. чё тебе моя рубашка-то не нравится. Нормальная рубашка. Я ее в second взял. Пожалуйста, сохранку дайте мне. Да иди ты, иди ты. Сохранка мне нужна, а не ты. Да, еще захотел. Нет. Можешь... О! Медика? О! Убил? Ах, да АС-2. Я приятель. понимаю это. Да лови ты. Задрал. В обход побежал. Только где? Я его только что видел. Просто не дают передохнуть. Просто не дают передохнуть. По-любому, я не всех убил. Их еще здесь, наверное, штук 10. Если не больше. Уродов. Но! Сдох. Интересно, вот эта вот музыка, она что-то значит? Когда вот это... Бум-бум. Это бум. типа они кончились, или... Это фигня все. И мать его, сохранка? Что это сейчас было? Так, а вот он. О, да. А вот и лагерь. Вот и лагерь. Мне надо, короче. вот Офигеть! Сколько их лагерей-то тут? О! Это жесть. Это полная жесть. А этот еще стоит, короче, возле. Это Та -та тат. Так, попробуем со снайперки. <свы> В смысле? В смысле? Ты чушь? А ч ⁇ дней садимся? Короче. Короче. Миша, все херня, давай заново. Жесть, ганец. Так, ладно. Еще разок. Обычная вонючая свинья. Уж отыгрался я на ней. Я плюс моя пушка равно мертвая свинья. Так что сегодня у нас меню ребрышки. Ребрышки. <смех> Ништяк <смех> Так Он там сверху с пулеметом Вон он Я тебя вижу Или это нет Или это не с... Да в смысле Или это не с пулеметом Шлюпс Кто там Нет здесь никого Ай-яй-яй Выбираем Эмку я знаю, что ты там. Да что ты говоришь? Туда иди. Я надеюсь, я всех отметил. Опс. Готов. Готов. Ай-яй-яй, ай-яй, патроны, патроны. Готов. О, жесть. Вот что я, я замутил, что я замутил. Уйди, уйдите. Ну, в смысле откуда свалился-то с неба но ну, чтоб они эту тревогу не подняли будет жопа как вертушка как обычно прилетит Да в смысле что ж вы такие живучие то стали говняки Урод Да иди ты Беру Урод, а Урод, а Ну-ка, где второй? Убил, убил Так, еще кто-то где-то еще Где-то находится еще один Вон там он Он в домике он в домике. Поэтому мне нужна снайперка. Нужно его как-то увидеть из этого домика. Потому что если я подойду ближе, он может через стену, наверное, меня. Лац-клац и все. Так? Так, правильно говорю? Ну-ка. Где-то. так, так. Ах ты падла Смотри, сейчас через окно Да? В окне? Выходи! Сам выходи Раскомандовался еще тут Выходи Стой, стой <звук> Погоди кто еще где-то сказал. What the fuck? Так, ладно. А, м на всякий пожарный. Так, так, так, так. По-любому здесь, короче, должны быть какие-нибудь... Э -э, эти. Бронька, аптечки. По-любому. Здесь-то больше никого Нет. Сейчас так начнется знаю я их Так, граната, окей а, Ботинки мне не нужны Так, ничего не открывается Бомжи, бляха Бомжи а, Открыть дверь Дверь можно открыть Ага, очко наведения, окей Лоб, О, о, о Хорошо. Я пока брать не буду, потому что я думаю, если я возьму, будет сохранка произойдет. А мне надо, короче, здесь сейчас пособирать все это дерьмишко. А, ну в принципе все, наверное, да? Э! А, через окно. Кто-то здесь еще есть. Ну-ка. Мысли? А -а -а. они оттуда пришли что-ли ай-ай-ай -а -а. ну-ка там-то убежал ко мне бежишь нет Идешь? Я жду тебя. И и и, и еще один где-то. Где то там же. Ну-ка покажи. А я яй патрон потратил. Так снайпер, блин, было столько патронов у снайперки, теперь их мало. Так, погоди а -а -а. встань он так медленно ходил или это я что-то нажал а вот все я что-то нажал короче пешком нажал ходить где я тут видел очки то эти самые окей генераторному комплексу. Все, окей. Идем к генераторному комплексу. На тех на сайт, короче. Я думаю бляха, кто где, когда, когда видит меня? Ай, ай! Откуда? Я, я не понимаю, откуда он? Да ладно, вышка что ли? Ай-яй. Ой, -ой. Ой, ой Уродец. Где Все. Все. Так, ладно, все, идем. Может, тачку взять? Погоди. Давай-ка на тачке. Попробуем, да? По бездорожью. Вообще, я правильно поехал? <Fur Gone> <Interview> ой, ой, ой, ой, أي, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, а здесь, а здесь шесть, а здесь шесть. Мяха бежим! Там сохранка, что ли, была? В смысле? Они еще и взрываются. Ай! Куда бежать-то? Куда? в Оха. Беги Я просто на фролом пробежал а -а -а. Такая дичь uh -huh. <говорит> <говорит> Ты влево, Это Ты Ты Ты в смысле не умираешь? Ты че? Ай, гранату кинул Это не я гранату кинул Это кто-то из них гранату кинул Я тут ни при чем Ой, еще и сохран. Что творится? Уляха меня... Опа меня кто-то еще все стреляет, кто-то пытается еще убить. Кто-то еще видит. Я вообще не понимаю, куда я правильно бегу, я неправильно бегу. Полный вперед. Я вынесу тебя! Давай попробуй. <сcoff> Хера! <сcoff> <сcoff> <сcoff> <сcoff> <Нихера>. <сcoff> Их там! <просу> Ты это видел? <просу> Ты это видел? Сам давай. Илиха, я не вижу. Да в смысле? Так да как? Я не могу по ним попасть, они по мне попадают. Это нечестно. Что-то вообще активизировались, мать их. Готов. Бог, наверное, да в смысле э -э -э. убил. наверное. Ты стреляешь тогда кобнюк нарвался восемь <связь> патронов. вот тут тут ну и где ты там собака за деревьями спрятался по-любому еще куда-то стрелять а ч ⁇ кого там стреляют-то в меня стреляют или трагина ну, пожалуйста покажитесь это мертвое лицо там лежит жесть, вот жесть. Так, ладно. 8 патронов. Окей, побежали. шлеп шлеп шлеп шлеп В смысле? Куда там еще? Там куда снайпер, что ли, стреляет? Непонятно, еще где-то где со стороны. Ну и где ты? Он где-то забаговался, скорее всего. Скорее всего, где-то здесь вот здесь так ладно надо короче наверное, патрончиков собрать если есть патроны есть какие-то патроны по хоть... чуть-чуть собрал ладно дойдет беха ну это вообще дичь просто полная что творится аптечка ништяк а сохранка хорошо а санкра... сохранка то будет сегодня нет Фу, ну и дорожка ну и дорожка все передых перекур дадут не передохнуть сохраночка зашибись ёпте мать создать обратные волны, отыщи старшего техника и изучи его чертежи тогда я смогу определить головные клапаны вот так так раз, два, три, четыре пять, пять шесть семь пять. семеро семеро одного не ждут как говорится, да? о 8 патруль на улице ладно окей может как-нибудь попробовать со снайперки так 8, да там было я посчитал у меня 6 патронов все это было это откуда здесь за... <сосит> всю контору спалил урод всю контору не спалил вернюк Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, -ай -ай. Ай -ай -ай, бежит, смотри. Ай какой. Ой какой, ой какой. Бежит, бежит. И не умирает. Умирать не хочет ни в какую. Так, ладно. Че там, больше никто не бежит? Эти там на шухере. Вон, вон, вон, вон, вон. Бежит, бежит. Ну давай, я тебя подожду. Ты не один там, да? Ну давай, я тебя жду, дружище. Давай, откуда? Давай, ты откуда? Ты будешь завидовать мертвым. Они-то откуда взялись? Задичь. Ладно, ты можешь завидовать мертвым. Мне что-то не хочется как-то. Так, так, так, так, так, так, так. Где там патруляха? Так, так, так. Куда они сверху-то откуда-то, видишь, да, выбежали? Это что там творится? Че там, там? Так, ладно, сейчас по бырику надо, короче, попробовать. Лоп-хлоп их. Пулеметчиков в первую очередь. Так, этого тебя. Так, так, так. Вот эту штуку взрываем. Тут четко все правильно, да? Так, кто там еще? Кто где еще там буянил? кусты эти деревья не видно ни хрена ну-ка вы еще а вот ну-ка ну раз вертушка летит может и в прошлый раз у меня с вертушки просто это во -во -во -во -во. летит летит летит ну-ка Получится сбить. Ах, падло. Чё, он рыгнул? Так, а здесь-то еще кто-то остался. Да, вон. Ай далеко, ай далеко. Давай, давай, взрывайся Ай-яй-яй-яй А в смысле мне по тебе не попасть? Ну, Говнюк Ай-яй-яй, вот опять побежали сверху Так, надо, короче, менять как-то тактику Как-то немного по-другому идти это дичь происходит непонятно да вот здесь бы с глушитель бы не примешал попробуем здесь сейчас короче побежать как-нибудь найти главного техника говорит ой кто ничего не услышал? Леха, сейчас сзади прибегут, наверное. Нет? Зашел шали. Ну где вы шуршите-то? <связано> хо <Херо> такой. <связано> Ой, бка! такой рэмпа выбежал, видал? А чего их так много Зачем <связано> а вас так много здесь? Дермич? Фу, дермич. Да в смысле? Да в смысле что, что ли? <свы> да как так-то? Че их так много-то там? Че их так много -то там. <свы> <свы> там. Какой-то уже пень. О, какой то уже пень. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. А ты ищи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Да, что тебе? Раз, ты два, человек! три. Да в смысле ты еще не сдул? Ну, весишь. их настолько много вот смотри они там оттуда выбегают выбегают выбегают, выбегают. О -о -о. смотри бежит там целая база что ли смотри бежит и бежит слышишь я а ты кого хотел конечно же я идешь что я наделал они как бегут ускоренно да так как как как как как как как я а как я менял эти гранаты-то вид гранат вид гранат не поменяй Во. Да, а, во. Окей Так Как мы шли? Мы шли вот здесь Мы шли вот здесь Сейчас пойдем так же Короче, я сейчас забегаю, закидываю гранатами Просто момент. всем хана техника, еж... Умри, нахер <связываем> Умри <связываем> Ну-ка, кто следующий? Сдох <связываем> Сдох следующий где там умри <Слышко> умри умри умри, на гранату съешь блех она от... ко мне отскочила на еще одна у меня вторая есть мать вашу, мать вашу. сейчас я вам покажу куськина мать все а, еще смотри бежит бежит, бежит. Да в смысле чуть духнешь, что ублюдок говнюк с соной а -а -а. Все? сдохли такой воронка я не думал что такие воронки остаются от гранат ну то бишь в игре ну чё где кто то здесь еще самый смелый бананов обожрались теперь Сильными себя возомнили, что ли? Давай, давай. Сейчас я вас тут... Вон сколько... Сколько добра у вас тут. Что я вам тут покажу? Кто рулит? Кто здесь самый настоящий рулит? Так... Шлепс, ну-ка где моя снайперка? Лоб, уда. А -а -а -а. Фига даже со снайперки, короче, не пробивает, задрали, бесят. Ха-ха-ха, <смех> последняя, последняя. Готово? <смех> Чему их больше, чем у меня на радаре? чем блин, на радаре? Сдох. Комон. Комон, комон, еврей, ивребари. Кто еще там? Хочет. Кто еще хочет. Это что? Кто еще хочет свинцовую? А? Ответь-ка! Ответь-ка! Блин, эти кусты не бесит! Нихуя не вижу! Я не хочу! Куда убежал? Бляха, вертушка летит еще Вот этого мне вообще никак не надо. Просто не надо. Ох ты, четенько. Ох ты, четенько. Опа. Это что такое? Зачем я это сделал? А, у меня же есть ночное видение. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, михалыч у меня ночное видение есть. Я и забыл. Я и забыл. Бежима, надо прятаться. Тебя... Бля, и... нет, нет! Пожалуйста, нет! Нет! Меня опять убили! Бляха! Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Ну как? Ну как? Как это сделать? Няй, туда не... левый фланг бланк, в вперед. Ай-ай, ай-ай, ай-ай, ай-ай, ай-ай, ай-ай. А в смысле? Оп. Пико, бегу -бегу -бегу, -бегу, бегу, бегу, бегу. Оп. Есть какой-нибудь обход здесь? Его да в смысле я не вылезти мне? Ах jogos, ты, бог ты Бог ты барах! барахта, почему мне не вылезет, то ёпта Так oh, вы меня задрали-то Все криво, через жопу Да что ты застрял-то? Бесите, бесите, меня, бесите все нахер. О! Жопа горит, жопа горит. короче Пунь. стой на месте, бляха. еще патрон, еще патрон да тут. смысле? уюта, ты видел, сколько их там? так, так, так, так да гранату мне. Ловите. Эй, Ловите нахер. Время драть Ты да смотри, сколько. Должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить головные клапаны. Вот всего их-то, всего их-то. Да в смысле, где снайперка-то, бляхи? у uh. дядька меня тут напрягает тоже еще uh. кто, кто там шляется нет здесь никого началось пулеметчика от этого смысла он понеслась, понеслась. Жара по кочкам. Это он! Да я, я. Он бегут еще. Э! Эй. -э -э -э. э -э -э. Готов. Там что цензура что ли за это видал да там за, -за <variance> Непонятно что-то так клетит а тихо ну -кос, ну -кос. они вроде меня из вида потеряли чем может получится чем что-то получится Я, я. Готов Бегом, бегом, бегом Прячься куда-нибудь, ну Нужно спрятаться, нужно спрятаться резко Мне Мне никак они не нравятся Совершенно не нравятся Эти фрукты Эти ваши Фрукты Это можно нажать Но я лучше не буду у меня жизни вообще просто Ого, он бежит Не смею, Иди нахер Иди нахер Ого, бежит вот так аккуратненько, аккуратненько. Бляха, знать бы еще сколько их тут осталось. Убил? Убил? Охренеть! Охренеть творится что делается то аккуратно не высовывайся куда ты высовываешься атат атат мне сейчас будет они же еще здесь где-то лазают бажечки бажечки <плышки> тихо тихо тихо тихо тихо а там что там аптечка нет аптечка тихо тихо тихо тихо аккуратно аккуратно yes, yes. yes. Ай-ай, ай, нет, нет, ну пожалуйста, кто? Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично, теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Новое задание. Так, а стреляет откуда-то вон оттуда. Мне сохранка нужна срочно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мне срочно нужна сохранка. Ай-яй-яй, еще вертушка залетала петушка залетала! Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, трэш, ой, трэш! Мать его бежим! Мать его, бежим!